Всем привет, с вами я, Темновирус. Что ж, я хочу вам рассказать, точнее, правда, и то, то что прочки брал Старса, плагиатят. Что ж, давайте разберемся. Первое, что хочу сказать о Брау Старс Roll Stars почти под копирку скопировал старые игры там, где онлайн. Ну, допустим, если мы возьмем самого обычного брока, у которого ракетница, и возьмем, к примеру, ставить тоже ракетница. То есть брок, значит, скопирм. То без у ракетницы Брока четыре э, рак ракеты. Но если и у страйкера, и у станки это пушка и кто не знает, тоже ракетница, четыре ракеты. Значит, вывод остается то, что Брока сблагиатель. Тем более, если мы с ним пушку Брока и разделим ее на две части. последний мне добавим небольшой квадратик. то получится Страйкер. Гениально вообще. А, также Фриз. Танкин Лайн. Пролл Старкс. Гейл. Гейл же саморасшивает. А если мы возьмем, к примеру, Если мы, например, возьмем того то же Огнеметчика. Огнемет, точнее. И Правл Старс. Как-нибудь, кто это? Конечно же, новый боец. Эмбер. То есть, опять же. Опять же. Ну, Правл Старс. Также и если мы тоже поэкспериментируем с тем, теми же пушками и корпусами то у нас тоже будет какой-то бравлер ну по эффектам по крайней мере а если мы даже возьмем к примеру ту же пушку а... Кстати, не, вроде на закончились, но вообще-то вы поняли. А если мы возьмем, например, Бравл Баз, который был недавно добавлен? Такая же хрень есть станков Онлайн. Какого черта? Откуда есть это у Бравл Старс? Почему? За что они? За что нас так Бравл Старс ненавидит? Ладно, на самом деле еще есть. Танк Лайн такая же хрень. Да, вы не слышали. Тут то играть. Но Танк лайн тоже есть такая хрень. И Танк лайн вышли первые, чем Бравл Старс. То есть, значит, то, что Бравл Старс опять же с тоже что, допустим, возьмем хайдей hey Родина, которая в ВК была добавлена. Нормально вообще? Это капец. И просто шо, я отбралась. от брала с Аркса. Супер Эк. Супер Целл или Супер Кто как называет. <coughs> допустим, мы даже возьмем самые обычный Гаджеты. Пассивки. Э то есть, ясно, ясно, пассивки, как некоторые называют. То же самое. Ребята, реально. Бравл Старс плагиат. Вот можете меня обзывать. Можете говорить, что я вообще не прав. Это уже ваше дело. Мое дело вам рассказать. Ну, если мы, к примеру, возьмем самый обычный тоже. Самый обычный мотива. Хейдей и Родина. Ничего не замечаете. Стан заказов. Такой же, как в родине. То же автомобиль, который ездит, то есть понятно, что Родина это урезная версия, если, если бы Хейдэй бы был бы урезан версии э, Родины, то есть на то, что там были бы одинаковые автомобили, одинаковая графика. Тут же рынок. Ну, рынок-то ладно. Еще просительно он. И в некоторых еще играх есть. Это ладно. Ну, то, что, блин, союз. Союз, мой твою, Добавим. Как? Раз прочее брал Старса в Суперцело. Объясните мне. В чем смысл вы это делали? Нам что, делать нечего. как Я, конечно, понимаю, то, что вы, типа, хотели хайпануть. Ну, свою же вы придумали. Ваши же игры играют, которые вы сами придумали. Да, я понимаю, что вы сели со старых, типа, продолжение истории. Ну, это ладно. Ну, зачем плагиатит? Объясните мне. Типа, ради хайпа. 2, 4 пересмотрели в общем -то, ясно то что то надеюсь я вам объясню то что правда старс является плагиатом двое две игры две два плагиата твои игр. брав старс плагиат ребята я конечно вам не говорю играть брал старс и хейдей Я, кстати, могу даже еще рассказать. То, что еще ульту с плагиактилей. Ульту-то ну, да ладно, это уже 50 на 50. Для кого-то уже как... Ну, для меня это является небольшим плагиатом. Ну ладно. Здесь я вам объясню то, что брал Старс это плагиат. суперцел плагиат. А пока на этом все, ребята. Всем спасибо, всем удачи и всем... Пока-пока.